Всем доброго утра. Сейчас время 8.42 утра. И я еду на экскурсию в Старую Анталию. Также там будет еще водопад. И мы заедем в Land of Likens. Экскурсию я купила у своего туроператора Сан Марк за 39 долларов из CD в Анталию. Горь. Красота такая. Горы, море. 15 октября... И вот этот вот старый -го, город. Года, да, тут Анталия, и первым берегом, драмем, И ряд Здесь очень красиво. Потрясающе открывается на море и исторические экскурсии я вам однозначно рекомендую сюда приехать вот я честно говоря не особый любитель истории но даже я прям вот в таком диком восторге нахожусь мне настолько интересно слушать вот гид и честно вот очень очень очень классно рассказывает поэтому я прям вот вообще очень рекомендую смотрите какая красота Смотрите, какие здесь классные рыночки. Я немножко от группы отстала, пока фотографировалась. Классный магазин сувениров. Можно столько всего интересного домой привезти. Красота какая. Так, сейчас обязательно что-нибудь присмотрю и привезу домой. Я всегда из каждой поездки привожу обязательно какую-то статуэтку. Кто-то дома тарелки коллекционирует. Вот, а я коллекционирую различные Фигурки, статуэточки из разных стран. Это мой Моя фото. Смотрите, какая... Магазин фото, магазин mm -hmm. фото. Красота какая. Мне вот эти вот статуэточки нравятся очень. А сколько стоит вот такие вот? 23. Вот. 5 долларов. Угу. Так, ну сейчас я вот такую себе статуэточку и возьму. Вот такую вот я статуэточку себе выбрала, привезу домой. Стоит 30 лир. Или 5 долларов. Вот такой вот классный сувенир я привезу домой. И поставлю на свою полочку. В память о том, что была в Калеичи, старый город Анталии. Это чай, да? Это очень хороший чай. Горячий. Как зовут? Ксения. Манго. Сейчас, пусть чуть-чуть остынет, а горячий. Смотрите тут тоже сколько сувениров различных много. Очень красиво. Да. Анталия хорошая. Ой, очень Это Очень да. красиво. Пепель, очень хорошая пепел. Смотрите тут сколько всяких. А тут и приправы тоже да, идут. Три приправы делье для шашлык. Три для делее кур... э, курица. Три для деле пиза. И цены какие? Цена? Да. Это 100 грамм 3 сетлира, пожалуйста. Очень хороший персий. Э, три правые. Очень хороший клин, клин. Угу. Так, а это я понимаю, что все прям чай? Это, э, чай. Like это, это, это не чай, это грана, это яблочный. То есть как фруктовый, да, чай получается? Да, это фруктовый чай. Uh -huh. да. uh -huh. Uh -huh. Так, а вот говорите, какой для шашлыка? Шашлык вот это, пожалуйста. Можно чуть-чуть для шашлыка? Да, мне грамм как раз, не что, okay. наверное, я попробую. Okay. У меня муж просто как раз шашлык жарит всегда, привезу ему. Пусть попробует с А это соусы, да, там различные? Да, нормально, Это вы мне сколько? 400 yeah, а куда так много ну, конечно а это для соуса Мне достаточно да много yeah, А как вообще yeah, как она называется вообще что сюда входит в эту приправу приправа это шеф только шеф для шашлыка yeah. чили темьян урегано, угу. паприка, cool. это все, все, ага, поняла, Bundle. ну я специально, чтобы как бы люди будут <Gaming> смотреть, чтобы... Entonces, как бы, люди cuidado, знали, да. что входит в приправу. À, вот да. vale. это гранат, mm, гранатовый соус, да? Для салата, можно вот это одно, очень хороший для салата, да мы что-то как-то не особо любители гранатового соуса, ну приправу, да, я сейчас возьму. Скажешь, а другой, такое, а другой магазин, чай. это 15 лир, это блохо чай, по <сосы> Ты, купили... Ты купишь, не купишь, да, ароматы. корица, инвей. Это катамон. Смотрите, какие тут ковры интересные продаются. Попробовал я чай, чай, кстати, с перцем, прям продирает, у меня аж жарко стало. Ну, я чай домой брать не стала, потому что я, как бы, ну не знаю, будем мы его пить, не будем. А взяла с собой приправу для шашлыка и взяла приправу для курицы. Вот, потому что меня Серега любит готовить, вот привезу ему гостиниц, пусть готовит. А, приправа у меня вышла 400 грамм на 120, 20 120 лир, что ли, мне насчитал. Ну да, 30 лир, получается 100 грамм, вот, но он мне еще потом добавил, насыпал побольше, вот как бы в подарок. Ну, конечно, сами понимаете, цены здесь ого какие, потому что курортная зона, но, конечно, кайф доставляет, когда ходишь, глаза горят, хочется купить все, так что сами уже смотрите. Цены я вам озвучила, а вы уже решаете, будете что-то покупать с собой или нет. Вот смотрите, как тут интересно, тоже красиво сделано все. Вот рыночек. Узкие улочки. Вообще. Очень классно. Смотрите, тут сколько ковров различных. Огромное множество. В общем, что я хочу сказать. Конечно, да, если бы я сейчас сюда приехала бы с Сережей, он бы мне, конечно, не дал бы купить бы, наверное, этих приправ, потому что я перевела на наши рубли. Если курс за одну лиру 10 рублей, то получается я на 1200 купила вот этих приправ для шашлыка и для курицы. Вот. В общем, сами знаете, курортная зона на туристов. С горящими глазами это все рассчитано. Поэтому, если вы сюда приедете, это однозначно. Я не знаю, если вы стойкие, то держитесь. Но, я говорю, в такие места вообще запускать нельзя. Я сразу же начинаю все покупать. Это хочу, то хочу. Конечно, в большинстве случаев, многое потом я начинаю осознавать и понимать, что, блин, а зачем я это купила? Но сами знаете, так красиво будет. обрабатывать, что я очень легко поддаюсь вот этой вот обработке так что вот так вот будьте стойкими или берите с собой побольше денег потому что чуть-чуть у вас здесь потратить однозначно не получится но я вот Пришла вот к этой башне. Вот, кстати, по да, я, по-моему, ее как раз и взяла себе в качестве статуэточки. Я сейчас уже буду двигаться в обратную сторону, поближе к автобусу, потому что через 15 минут у нас будет в автобусе сбор, и мы уже, наверное, пойдем на обед, а после обеда где-то нам сказали ехать минут 15, и мы поедем на водопад. Смотрите тоже, какая красота. Украшения различные тут. То есть, если вы любите украшения, смотрите, они какие интересные, то, я думаю, вам нужно сюда зайти. Все старинное. Ну, а тут, в принципе, как обычный базар с различными товарами. Смотрите, туман немножко рассеялся. Горы стало видно более четко. Там, смотрите, на вершине снег лежит, вон на той горе. Какой вид вообще шикарнейший просто вид. Очень красиво. Обязательно рекомендую вам сюда приехать. Либо в составе экскурсии, либо самим И погулять